Привет! Меня зовут Азамат Каримов, и я тренер по ораторскому искусству. В прошлом видео мы поговорили с тобой о том, что публичное выступление — это форма общения. Так вот, это не совсем так. Точнее так, но чем же отличается публичное выступление от обычного разговора с другом? Публичное выступление — это всегда целенаправленное действие, то есть имеющее цель. Так вот, прежде чем начать свою подготовку к публичному выступлению, поставь себе цель. Подумай, чего ты хочешь от аудитории, зачем ты это делаешь. И когда ты поймешь, чего ты от них хочешь, теперь подумай, что ты можешь дать. Ведь самый верный способ что-то получить от людей — это дать им то, что нужно им. О том, как же это все-таки узнать, поговорим э, в следующем видео. Листай дальше.